Всем привет, это Макс Репьев а это Ferrari за 37 миллионов рублей И она очень красивая Эта машина привлекает взгляды На нее оборачиваются Она супер сексуальная Но это далеко не самое практичное транспортное средство Даже для Дубая И мы на самом деле взяли эту машину в аренду Для того, чтобы понять, почему так много людей В Дубае ездят на Ferrari Насколько вообще она комфорта для повседнева Насколько она комфорта, даже если вы хотите получить эмоции Вот, значит, я сегодня вам про это расскажу И в конце, обязательно досмотрите это видео до конца Я дам вам Альтернативный вариант вложения денег вместо дорогой игрушки, но так, чтобы эту игрушку тоже можно было пользоваться Поэтому досмотрите видео и сразу подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий вообще, как вам внешний вид этой машины Ну, давайте, наверное, с самого начала и начнем Почему вообще эту машину выбирает, почему вообще на нее так все смотрят Потому что она очень красивая и она недоступная для большинства, для абсолютного большинства людей и много о ней мечтают, много людей хотят ее получить Много людей хотят ее именно иметь, ездить Потому что она вот вся такая, знаете, как топ-модель Все хотят заполучить ее в жены, но вот что дальше с ней происходит, никто не знает И они не понимают, насколько этот автомобиль комфортный или некомфортный Но если ваша цель ловить восхищенные взгляды и просто вот чтобы с вашей машины фотографировались, обтирали ее попой, значит, и вот это все делали, то это определенно стоящая покупка Вообще, Ferrari всегда делали действительно хорошие машины, очень сексуальные, и здесь все это доказывает Плюс у нас еще машина кабриолет, и, соответственно, если проходит красивая девушка, а у вас опущена крыша, то она смотрит, естественно, на всю тачку и смотрит на владельца, который сидит внутри Салон, значит, выглядит вот так таким вот образом, но он совершенно непонятен для обычного использования, если у вас обычный автомобиль. Ну, какой-нибудь, например, вот даже Range Rover. То есть там все интуитивно понятно, здесь же совершенно все не так. Вообще, цель этого видео не рассказать вам про технические характеристики, а именно рассказать про ощущения от самой машины. Ну, скажу, что сзади у нас мотор, спереди у нас багажник. Багажник очень маленький, в принципе, даже могу открыть, показать посмотрите. Но перед тем, как открою багажник, я расскажу вам, значит, о технологиях. Вот, значит, ключ от Ferrari, машина 21 года. И мы, значит, можем открыть ее только вручную. Закрыть вручную, открыть вручную. То есть никакой системы без ключевого доступа у нас здесь нет. Есть супер такая красивая ручка. И как бы на этом все. Если мы хотим открыть багажник, мы нажимаем, значит, на кнопку. Багажник открывается у нас как капот. Вот так вот раз. И вот сюда у нас может разместиться, ну, максимум, наверное какой-нибудь пакет из продуктового магазина, либо сумка спортивная, если вы там занимаетесь... Ну, короче, гольф-сумка сюда не влезет. Если вы, например, занимаетесь гольфом. Хоккейный баул сюда тоже не войдет. Никак. А еще, кстати, обратите внимание, что изначально машина у нас была синяя, и ее, значит, переклеили в пленку, и она стала красная, как и должна быть настоящая Фераль. Аккуратно закрываем капот, точнее, багажник. Все, у нас... Захлопнулся, но ну, если что, нам индикаторы расскажут Следующее, значит, унижение над владельцами Феррари Это посадка Посадка, как бы еще ладно, бог с ним Вот выходите из этой машины Супер неудобно А если вы еще где-нибудь на парковке Там, где мало места то вот это реально возникает вопрос по органам управления как вы видите здесь нет никакого привычного рычажка переключения скоростей значит отсюда включается задняя это у нас просто автоматический режим здесь нет паркинга, здесь есть только нейтраль ну и это система ланч. Так у нас, значит, поднимается окна. Здесь у нас опускается, поднимается крыша. И вот это вот задняя шторка. Но сейчас я это все покажу. Никакой системы CarPlay для того, чтобы подключить телефон, например, к навигации, вы здесь не сможете. Да, конечно, возможно, это и не нужно. Но если, например, вы находитесь в незнакомой местности, то есть здесь, значит, только стоковый навигатор, в который нужно закачивать карты. И он, значит, выглядит у нас вот, вот так. вот. И попробуйте, разберитесь здесь отдельное извращение это камера заднего вида она также выводится вот на этот маленький экранчик с жутким отдалением что в него вообще ничего не понятно ну вообще не видно и значит когда ты я сейчас вам это все покажу запускаем вот смотрите экран включаю задний ход здесь у меня значит камера включилась и если я делаю руль вот так я не вижу ничего такая вот история вот. для того чтобы включить первую передачу у нас лепесток наверх для того чтобы сделать нейтраль я даже не знаю у меня как бы в одной руке камера ну в общем нужно я покажу вот так нужно значит включить два рычажка сразу вот эта штука это управление мультимедией то есть вы можете перещелкивать треки только здесь и то вы должны находиться в меню этих самых треков то есть для того чтобы включить вот медию нужно и значит у вас здесь вот набалтывается Никакого управления на руле громкости нет Это включаются дворники Это переключение режимов Это запуск, это голосовое управление Это ответить на звонок Это значит поморгать И поворотники Это левый, это правый Выключается так же Теперь поехали. Расскажу вам, как это все. Значит, пока стоим на выезд, хочу сказать вам, что сижу я в крайне последнем положении, то есть сиденье не отодвигается дальше. И если бы я был бы ростом чуть повыше, то крыша, когда закроется, то я уже, значит, не смогу нормально сидеть. То есть придется как-то стулиться и пригибаться. Также нет места для левой ноги. Вот это вот колесо. То есть ты сидишь всегда вот так. Если, например, брать да, любую вот из этих машин, которая вот здесь стоит, Место для левой ноги у вас будет максимально комфортное, так что вы сможете сидеть в развалочку. Ну и как вам мой потрясающий телефон здесь, который вот так вот прикреплен на магнитике? А? И все это потому, что здесь нет нормальной навигации. То есть вы не сможете смотреть через стандартную навигацию пробки, вы не сможете контролировать через маленький вот этот вот мониторчик, где вы вообще находитесь, не терять повороты. Поэтому приходится вешать, значит, вот такую вот историю Но и если вы хотите зарядить свой телефон То розетки у вас находятся вот здесь Причем вот это вот как-то не очень понятно, как работает Она медиа-розетка, то есть с нее можно слушать музыку Но то есть если вы захотите заряжать телефон То вам придется шнур через весь салон Вот так вот сюда протягивается. Такая вот история, господа Но хочу сказать, что все равно Несмотря на это ты сидишь в машине, и ты чувствуешь, что в ней есть вот этот вот спортивный дух. Она очень привлекает внимание, она очень красивая. И даже в Дубае, когда ты, в принципе, к этим спорткарам уже все привыкли, ты понимаешь. Ну вот первый минус, знаешь, как мы только выехали, мы сразу понимаем, что машина широкая. И даже в широкие дубайские улицы очень сложно заезжать в повороты. Ну и еще ты чувствуешь максимальное унижение на всех вот этих лежащих полицейских Каковых много И вот самый главный минус Прям самый главный Это ограничение скорости в Дубае И то есть у вас есть жеребец Который может быстро скакать Но он быстро скакать здесь не может Потому что штрафы очень серьезные И для того чтобы например Ну вот мы едем там Вот Это вот максимально сколько можно ездить в центре Все Больше нельзя но мы сейчас с вами поедем в другой район, проскочим, значит, по основной магистрали города, по Зайд. Я просто покажу вам, как это все выглядит, и вы посмотрите, насколько вообще Феррари вам вот подходит. Но если вы хотите, как вот тот вот человек, смотреть, чтобы, точнее, на вас смотрели все, то это определенно машина для привлечения внимания. Но если вы берете кабриолет, то еще и берите кепку. А желательно еще и собственным лого для того, чтобы делать фоточки. И, в общем, когда на вас смотрят, то реклама еще и мелькала. Вот. Это все. Больше ездить нельзя. Слишком быстро. Я, честно говоря, думаю, что даже и с такой скоростью а, мне наприлетало уже штрафов. Потому что, ну, она, как-то вот эта вот грань здесь между 60 и 70 километров не особо чувствуется. Поэтому посмотрим, потом что-то насчитают. Но если вы передвигаетесь по Дубаю и переживаете за камерой, то есть замечательное приложение, называется Waze. w a -E, И там, значит, показаны камеры. Вот видите, она сверкает. Мы сейчас поворачиваем направо, и я сейчас вам эту камеру покажу. То есть они стоят по левой стороне, такие столбики вот сейчас мы мимо проедем чтобы вы увидели как это все выглядит вот значит это серый столб который контролирует скорость на всех полосах и вот его нужно бояться больше всего То есть там где их нет можно конечно чуть-чуть попробовать навалить но крайне не рекомендуется но и нас почему-то не особо хотят пропускать в рядок таксист прям там вот поджимает и как бы, ну, Феррари и Феррари для Дубая. На самом деле нет какой-то привилегии на дорогу, как вы знаете, привыкли у нас там в России. Что чем больше машина, тем чаще ее пропускают. Есть несколько мест все-таки, где можно навалить, но нужно это делать крайне аккуратно, потому что вот здесь вот тоже стоит столбушок с этой самой камерой. И здесь ограничение 60, поэтому мы можем ехать максимум 80, контролируем скорость и все, вот значит мы едем с вами 74. Видели, да, у него там тоже как крепление для телефона, прямо на лобоухе вот тут вот закреплено, чтобы он тоже понимал, куда вообще ехать. Такая вот история. Как вы видите, у нас огромное количество лошадей под капотом. Но мы можем максимум только круизить на этой машине. То есть здесь все создано для того, чтобы ты на ней не гонял. Ездить красиво, пожалуйста. Держи красивого жеребца, значит, в своем стойле. Но вот использовать по назначению его, увы, только на спортивных треках. Больше никак. И ты вот вынужден, значит, в этих ограничениях, в этих рамках жить. По-другому ничего не получится. Если вы думали, что если купите Ferrari, то будете ездить в комфорте, то даже вот такие вот штуки достаточно жестко воспринимаются на спину. Как бы да, машина спортивная, она не может быть мягкой. Она супер низкая, она супер устойчивая и она совершенно не мягкая. Поэтому если у вас есть какие-то проблемы со спиной, то этот вариант точно не для вас. Лучше купите Rolls-Royce, вот он максимально подходит вообще под условия Дубая. Также хочу сказать про сидения, вот на которых я сижу. Они, значит, вот такой вот формы. И знаете, основной вот покупатель, такой среднестатистический, это люди в возрасте 35, может быть, 55 лет. То есть они совсем не атлетической формы в основном. А сиденья сделаны для максимального атлета и узкой попы. И фишка в том, что когда ты ездишь на длинные расстояния, а длинное расстояние это хотя бы 50 километров, то ты испытываешь максимальный дискомфорт. У тебя затекает, значит, ляжки, у тебя затекает попа, у тебя затекает ноги, бедра, и ты думаешь уже, блин, как же там вертишься, значит, на этом сиденье, и думаешь, как бы быстрее с него выйти. Но едешь ты супер красиво, и никто снаружи не понимает, какой дискомфорт ты вообще испытываешь. Ну, просто вот у меня, например, кость широкая, Поэтому мне на этих сиденьях, он, оно меня не целует в попу, понимаете? То есть, да, оно красивое, но вот как все итальянское, неудобное. Выезжаем на Шейкзайд. Здесь у нас ограничение 120. Но как бы мы тоже очень быстро наберем эту скорость и будем вот ехать. И со стороны это будет казаться, как будто мы еле тащимся. То есть мы вот уже едем в 80. жеребец себя чувствует здесь немножко тесно. Супер тесно. То есть для него вот эту сотку набрать это супер быстро, а дальше ты его держишь в узде, понимаете? То есть дальше нельзя, а он хочет. И он может. Но ему не разрешают. И вот получается, что у тебя супер красивый жеребец, на котором скакать то ты нормально и не можешь да он красивый девчонки на него клюют ты на нем как принц на белом коне все как положено но какой в этом смысл и тебе еще на нем и неудобно ногу левую некуда убрать то есть ты все время полу вот так вот ездишь сиденье попа затекает еще и тесно я сейчас покажу вам еще как я вылажу из этой машины это тоже определенное эстетическое удовольствие для людей, кто наблюдает за богатеями со стороны. А особенно, если этот богатей приехал в девчонкой в короткой юбке. Вы сейчас все увидите. Еле тошняясь по городу, мы с вами приехали в район GLT. Я сейчас хочу показать вам здесь альтернативу покупки Феррари. Тут кое-что находится. Здесь, кстати, есть кнопка. Именно для тех случаев, когда вы понимаете, что... Хоть лежачий полицейский будет для вас Высоковат то Вы можете поднять машину Для того чтобы проехать на любую стройку Как то вот так Но на самом деле все вот эти перекосы Она ну, Я еще короче нигде ни разу Именно в Дубае не шоркнул Но на Ламбе я видел очень много людей Которые шоркали Все вот эти вот лежачие полицейские И так далее и тому подобное вот про что я вам говорил, вот попробуйте, разберите, как близко можно подъехать к вот этому вот по ребрику. Но вот эта история, конечно, с кабриолетом супер крутая. Я сейчас покажу вам, кстати, как она выглядит с закрытой крышей. И это тоже круто. Вы знаете, просто есть масса машин, которые кабриолеты выглядят, ну, что-то как-то так себе. Это выглядит, что с открытой крышей, что с закрытой, просто превосходно. Ко мне пришел мой товарищ Тимур. Вот оно. Он. И полезно. стабильная ситуация. То есть вот машина, мы, знаешь, стоим по разметке, все как должно быть. Открываем дверь так, чтобы ничего не закоснулось. И, пожалуйста, сними да, меня со стороны, как это вообще выглядит. Как бы здесь нужно умудриться за что-то держаться. И вот так вот это выглядит. Супер эстетично, да? А представьте, если, например, девушка в короткой юбке будет выходить во сиденье. сидение, там все все увидят, прям абсолютно точно. И кстати, здесь на парковке стоит автомобиль, который для Дубая именно если вам хочется лакшери, если вы хотите привлекать столько же внимания, сколько Феррари, и при этом кабриолет. Это Роллс-Ройс Дом. То есть все здесь, пожалуйста, есть, и он точно такой же. И у него полноценных четыре места. У него откидываешься крыша, и он мягкий, и он суперкомфортный. И то есть ты в нем будешь ездить столько, сколько угодно, но при этом не будешь уставать. Либо Range Rover. Новый range, кроссовер, высокий, из любой передраги вас вытащит. Но эта машина, она красивая только для прогулки. Она вот чисто чтобы привлекать внимание. Да, конечно, если сравнивать Ferrari, сравнивать Rolls-Royce, то Ferrari выглядит круче. Но это такая же крутая, и столько же внимания привлекает. Только еще и комфортная. И так как мы занимаемся недвижимостью, то я, конечно же, предлагаю вам вместо Феррари купить вот такую вот квартиру, которую вы сможете сдавать в пассив. Находимся мы в районе Джелатина, против нас здесь Дубай-Марина, то есть, в принципе, можно пешком добраться, и у вас и деловая инфраструктура, и курортная, значит, собирается. Квартира, причем, будет 75 квадратных метров, это вот такая вот студия, здесь диваны размещаются, а это отдельная спальня. Квартира без мебели, но тем не менее она уже с ремонтом, как бы застройщики все сдают ее так. Здесь два санузла. Первый выглядит вот так. Здесь большая гардеробка. Сюда встает удобно двуспальная кровать, небольшое рабочее место выделяется. Значит, здесь уже сформированная кухня, диваны, балкон и вид, значит, на элитную такую деревню. Ну, вот давайте просто покажу вам. То есть у них там водоемчики, фонтаны, вилы, вилы, вилы. Есть на самом деле две квартиры, одна еще смотрит в сторону озер, но мы когда спустимся показывать инфраструктуру, я вам тоже про это все расскажу. Вот, значит, второй санузел. И при этом смотрите, какая фишка. То есть, если вы вообще рассматриваете Ferrari там, для покупки, то вы можете купить вот эту квартиру. В год она вам будет приносить столько, сколько вы сможете два месяца. Непрерывно ездить на Феррари Она за эти два месяца надоест вам просто вот так вот И если вообще в принципе взять среднестатистического владельца Феррари То они в среднем в году ездят на них месяц, максимум два Но при этом у вас есть актив Который вы в любой момент можете продать Машина, как вы знаете, все-таки дешевеет Здесь же все-таки немножко другая история И при этом, если вам уже Феррари надоело Вот здесь она у вас стоит то вы можете эти деньги просто класть себе в карман и никакой Феррари не снимать. Причем вы можете ездить на разного рода в лакшери машинах, Rolls-Royce, Ламбы, Ferrari, миксовать их и так далее, и не привязывать себя к какой-то одной машине. Плюс мы сейчас с вами сравниваем то, что сравнить вообще нельзя, машину и квартиру, да? Феррари продать достаточно сложно, квартиру продать вообще не сложно. При этом вы в ней еще сможете сами жить, если вдруг захотите. В Феррари же жить нельзя. По цене я вам сейчас чуть-чуть попозже скажу, потому что квартира стоит дешевле, чем машина. Прям дешевле. Но перед этим хочу показать вам инфраструктуру, которую вы за эти деньги получите. Пойдемте. С левой стороны у нас находятся бассейны. И здесь прям наикрутейший спортивный зал. К сожалению, не получится сейчас с него выйти. Но тем не менее, все здесь предусмотрено для того, чтобы поддерживать свою физическую форму в нужной форме, в нужном тонусе. Все абсолютно есть сейчас покажу вам еще как выглядит бассейн большой бассейн в котором вы в принципе и тренироваться сможете с той стороны у нас находятся зоны где вы можете загорать то есть все абсолютно сделано для того чтобы и жить и кайфовать и есть еще вот такой вот детский бассейн а с этой стороны расположены три джакузи где вы точно также сможете нежиться и это общее домовое такое использование то есть вы за это много денег не платите но при этом пользуйтесь всей инфраструктурой для того, чтобы наслаждаться жизнью в Дубае. Вот у нас находится Дубай Марина, про которую я вам говорил. И с той стороны у нас располагается зона барбекю, где вы точно так же можете собраться, например, с друзьями, с семьей, прийти сюда. Их здесь много, то есть не нужно ждать там какой-то очереди, предварительно записываться. Здесь их четыре. Раз, два, три и четыре. Все вообще сделано для людей. И при этом у нас есть еще одна квартира, которая также может сдаваться чуть дороже. И, соответственно, Ferrari вы сможете брать чуть-чуть больше дней в году, если в этом есть необходимость. Она, кстати, смотрит вот сюда, на озера, и, соответственно, поэтому сдается она дороже. На Дубай-Марину, там море и так далее. В общем, вид, как вы понимаете, лучше. Это, кстати, станция метро. И вот эти две квартиры на сегодняшний день одна стоит. 1 миллион 450 тысяч дирхам Вы сейчас увидите, сколько это в рублях и в долларах И стоимость за квадратный метр А следующая квартира стоит на 100 тысяч дирхам дороже То есть 1 миллион 550 тысяч дирхам И при этом она сдается уже в длительную по 120 тысяч дирхам в год А если мы будем говорить про посуточную сдать, то это в районе 150 Соответственно, Феррари вы сможете взять ну, примерно 2,5 месяца Такая история, господа. В любом случае, решение принимать вам самостоятельно. Но я рассказал вам альтернативное вложение средств так, чтобы вы могли двух зайцев убить. Чтобы у вас была и недвижка, и вы могли передвигаться на машине, на которой вы хотите. При этом ее же, кстати, еще нужно обслуживать. Но вы вот, знаете, вывод такой что это как красивая жена-топ-модель, которая, в принципе, не приспособлена для нормальной жизни. Вместе с ней можно выходить в общество, и все будут ее хотеть, и все будут на нее смотреть с открытыми ртами, но в хозяйстве она будет никакая. Поэтому лучше распоряжаться деньгами, распоряжаться своими усилиями на будущее, с перспективой. Но если хотите ловить потрясающие взгляды так, чтобы люди просто голос сворачивали, то, конечно, ее стоит купить. Тачка крутая. Ну, а если вы все-таки прислушаетесь к моему совету и возьмете, например, квартиру и на эти деньги будете снимать машину в аренду, то ссылку на прокат я оставлю вам внизу в описании. Люди проверенные, можете взять и покататься, проверить, насколько вам именно этот автомобиль подойдет. Стоит она 1100 долларов в сутки. Welcome. Ссылки внизу. И на недвижку тоже. Звонить Вот с Это